Подписчики, ну и, конечно, зрители. Меня зовут Тайна НЛО. Сегодня я вам покажу несколько интересных видеосюжетов, которые вы никогда не видели. Военные или просто-напросто лжефейки, которые, наверное, распространяются очень быстро. Или все таки правда. Досмотрите необычный видеосюжет до конца. Оставьте комментарии, лайки, подписку То, что вы сейчас увидите, вы будете шокированы Суть в том, что каждый из нас не понимает, откуда они берутся Но кто-то говорит, что это все-таки виноваты люди Они создали необычное оружие, которое имеет на вооружение множество стран И теперь оказывается, что это необычное появляется на земле Множество других интересных факторов, которые проявляют люди, они считают, что это фейк и обман. Но на самом деле ученые, уфологи молчат о том, что их заставляют не говорить правду. Они знают суть в том, что для чего это все происходит. Кто создает оружие, кто управляет оружием, а кто подставляет это необычное вооружение для Земля. Просто-напросто, без комментариев, без всяких там интересных моментов, просто видео, которое должно увидеть. Это ночная, необычная угроза, которая была зафиксирована в Лондоне, теперь уже находится в Украине. Посмотрите внимательно этот видеосюжет, который заснял один из очевидцев. Это видео.